людей даже в эзотерике, которую не я, кстати, преподаю, их они такие люди в индийской эзотерике, таких людей называют чернью. То есть это люди душа которых черства или зачернблена или стала черной, что это обозначает? Нет радости. Это душа, знаете, не критика. Вот как мир устроен. Детей критикуют. Так вместо критики хвалите, ругань не ругайте, а хвалите. Выяснение, вместо выяснения плечо подставки, вместо оскорбления скажите, насколько вы близкие, насколько некомпетентные высказывания, зачем врать, можно промолчать, перетерпеть. Столкнуть людей между соба, собой лбами или между людьми, столкнуть что-то вам с этого, что когда кому-то плохо, вам хорошо, зависть. Вместо зависти скажите, скоро у меня это будет, тогда это будет уже задачей в вашей жизни, стремитесь к тому, чтобы это в вашей жизни было.